Может немножко это по хулигане меня воротник расстегнул? Сейчас такой чертовский воротник, да как Малины. да? Понял, наверное, понял. Учитель, Можешь кошку чуть-чуть подкинуть вот так вот? Ну, чтобы она не разбилась, да, да, Хорошо. а на воротник как будто бы сделай. Обнимай ногу, вот так. Обнимай ногу. И, и вот так, и грусти. Тапок классный. Ложись животом на, на стул. Угу. Самолетик показывай, самолетик. Отлично. Теперь давай лук другой, другой лук. И давай, давай. Мне нравится, ну, вот, работать с моделями, которым не надо объяснять, они сами чувствуют. Вот так. Эть, эть. Да, да. Гифку тебе такую сделаю, будешь... Ну, контента тебе много наделаем. О, это зимний. У тебя нет роликсов? Просто здесь хорошо бы роликсы были. Супер, супер не Это Ольга Вот палец мне вот, не нравится, вот здесь вот палец. Вот, может его куда-то деть? Вот, да. И вот так еще хочу, смотри, вот такой уставший. Ну, слушай, по-моему, что у тебя, Все с луками или еще что-то есть? Еще есть, есть. А, у, она, у меня жена бурятская же. А, это она собирала луки? Ну, нет, там на рынке кто-то собирал. Ты мечтаешь вернуться на природу, да, такой рыбалку любишь? Плод собираем же в этом году. И 4 дня по Тари из, из пластиковых бутылок? Нет, нет. Из дерева, чтобы потом сжечь его. Это да, ушифтинг там прям, ну. Ну слушай, я на Бали жил 5 лет, что я не смогу на плоту сплавить. Спла Это типа там типа вали, только вместо кокоса в шишки. Бомбезная шутка. Но для такого боли и нет, стань как хозяин, как хозяин дома. Я как хозяин дома. Я же знаю, что у меня женщины как подсобки, просто подсобные рабочие. По лукам все уже, да? Все, все мы используем. Нет, нет, еще, еще, еще есть. Это уже все. Ну, типа, хватит. Ну, все. Ты как мне деньги перекинешь? Ну, перевода могу. Ну, я завтра только на почту пойду. Не работает ничего. По PayPal можешь мне кинуть? Нет, так я давайте по PayPal перекину вам. По PayPal. Я буквально не выговариваю, просто PayPal. Ну, что, мне было приятно с тобой поработать. Я завтра... Завтра, взаимно. Взаимно. взаимно. делаю фотографии, обработаю... Ну и все, будем отмечать друг друга там. Я сегодня даже отмечу немножко. Песню хотел напеть, а не помню про какую. Ну там, про прожду что-то. Про, я про жду тебя, я жду тебя, наверное,